здарова бандиты и бандитки а также их родители с вами снова я бобруха и у нас сегодня опять халява очередная халява от vision что происходит я не понимаю откуда столько халявы кстати у нас здесь все пооткрывалось. дежавю у нас вот такое вы забираете вот такой скинчик просто получаете и все Нажимаете получить и забираете скинчик. Далее у нас открылось вот здесь провести 3 боя в любом режиме. Провести 6 боев в любом режиме и так далее по 12, до 12 боев. А вот, в любом режиме вы проводите 12 боев, забираете 10 ящиков. Далее. У нас открылся налет на арсенал. Тут вы выбираете, например, вот персонажа. Далее выбираете, э, с чем вы любите больше играть. Давайте я возьму ICR. -ку. Я возьму э, вот так. И, наверное, возьму, э, возьму А Вот, смотрите, персонажа можете выбрать одного. Я уже как-то получал здесь одного персонажа. Теперь я возьму нигритосочку латочку как там правильно говорит вот возьму вот эту женщину короче красивую красивую женщину возьмем и здесь от 3 мы возьмем наверное, вертолет сто процентов рюкзак рюкзак и вот эту вот картиночку возьмем короче и нажимаете подтвердить нажимаете подтвердить и вот здесь у вас вылазит задание что вам нужно сделать чтобы забрать данные предметы провести один бой в любом режиме использовать навык оперативника в сетевой игре три раза войти в число 10 лучших игроков в королевской битве один раз убить 15 противников в любом режиме убить 30 противников в любом режиме срок проведения акции у нас получается по 1 июня то есть можете по 1 июня это все закончить, я так полагаю это вам нужно выполнить сегодня. Завтра у вас будет следующее выполнение заданий. Вам нужно будет собрать, да, очков, чтобы забрать главного персонажа. А вот эту девочку. Сид Василиск. Какая она хорошенькая. Вот я Так, ну что, с этим мы разобрались. Давайте посмотрим, что у нас там далее еще дают. И событие удвоения опыта игрока. То есть игрока мы можем удвоить опыт у себя еще. Все, халява у нас вся открылась. Забирайте халяву. Не забывайте прожимать лайки. Не забывайте подписываться. Ну, не забывайте оставлять комментарии. А то я смотрю, прям очень сложно всем писать комментарии. Ну и нажать палец вверх. Я для вас стараюсь, а обратной связи нет. Но все же я буду для вас стараться. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.